«То, что я напишу, покажется тебе бредом, но я просто не знаю, что делать. Наверное, бессмысленно что-то писать сюда, особенно учитывая все то, что я уже знаю. Но об этом по порядку. Возможно, ты такой же технарь-скептик, каким был я». Я не верил в богов, рай или ад, да и жизнь после смерти в целом. Все это казалось сначала детскими сказками, потом способом управлять людьми, потом полной глупостью, не заслуживающей внимания. Но я ошибался! знаю насчет Бога или рая, но отсуществует однозначно нет, дорогой мой, никаких сковородок или чертей с вилами, никакого суда, или что там еще любят описывать люди, все просто, пугающе просто, авария, авиакатастрофы. Тысячи способов попасть сюда объединяет только одно. Попавшие сюда думают, что еще живы. И я так думал. Переход. Он заметен. Ехал в такси, попал в аварию, меня вытащили. Но с правой рукой пришлось попрощаться больница, инвалидность, потеря работы и смысла жизни. Моя жизнь в кавычках здесь продолжалось три месяца. три кошмарных месяца, в которые мои родители, бывшие милыми и добрыми людьми, превратились в озлобленных скотов, постоянно грызущихся между собой, и вымещающих обиду и злобу на мне. Я жил под постоянным давлением, кажется, несчастья преследовали меня во всем, даже не считая родителей, соседи с перфораторами, орущее быдло под окнами, гопники на улицах, бессонница и ночные кошмары. В дополнение ко всему, крайне плохое самочувствие, без видимой на то причины. Мелкие или крупные неудачи заполняли собой все время в моей жизни. Но... Был конец поганого ноября. Я проснулся от криков. Очередная семейная ссора. Я закрылся одеялом. И надеялся, что в этот раз она меня не коснется. <смех> не повезло. Когда крики прекратились, в мою комнату вошел отец. Сдернул с меня одеяло и фломил хорошенькую такую затрещину. Кричал то же, что и обычно. Если бы я сдох в той аварии, у нас все было бы хорошо. <смех> Боже... Как меня достали эти крики. Ударил меня еще несколько раз. Потом оделся и ушел на улицу. Тогда я вышел из комнаты и увидел мать. Она лежала в луже собственной крови. Вызвал ментов. Оделся и вышел к подъезду. Теперь я жил один. Эти десять дней показались мне настоящим раем. Никто на меня не кричал. Никто не бил и не обвинял во всех грехах. Неудач меньше не стало. Когда кончились продукты и пришлось выбираться из дома, меня обработали гопники. Отобрали деньги и телефон. Вернулся домой, звонил ментам. Последнее отправили меня в пеше эротическое. На следующий день голод снова выгнал меня в магазин, закупил консервов, пельменей и старых добрых дошираков на целый месяц. Так бы могло продолжаться долго, но позавчера ночью случилось это. Я читал. Так полюбившиеся мне крипипасты. Сидел так всю ночь. Ближе к рассвету вышел в коридор и, мягко говоря, несколько удивился. Передо мной стоял какой-то мужик, которого я раньше никогда не видел. Я, естественно, слегка испугался. А кто не испугается в такой-то ситуации? В памяти все еще были свежи, крипи, тексты, переваренные мною за ночь. Мужик просто стоял и смотрел на меня. Я замер. Так продолжалось. Секунд пять, наверное. Потом я ломанулся в комнату и захлопнул за собой дверь. Подпер ее плечом. И стал прислушиваться. В коридоре было тихо. Спустя полчаса я... Немного успокоился, взял кухонный нож со стола и пошел в коридор, твердя про себя что-то, что, что Нех не существует и все это мое воображение. Но вот мужик был другого мнения. Он никуда не пропал. Он стоял все там же и не двигался. Я не нашел ничего лучше, как спросить. Эй, ты кто? попутно проклиная себя за идиотизм. Успокоился наконец, его голос прозвучал сразу со всех сторон. Стало невыносимо страшно. Хотелось снова забиться в свою комнату, но тело не слушалось. Вместо этого я просто стоял и смотрел в его слишком глубокие глаза, ежесекундно пробивая новое дно страха. Он начал рассказывать про то, что произошло со мной. Делал он это монотонным, уставшим голосом, как человек, которому приходилось по двадцать раз на дню повторять эти чертовы слова. Сказал, что я умер в той аварии, что я попал в ад, рассказал о том, как тут все устроено, что этот ад персонально мой. Гордись, этот мир создан специально для тебя. Сказал, что все люди здесь не настоящие, и все подчиняется одной цели — Сделать мое существование невыносимым. Дальше будет только хуже. Я очнулся от того, что упал. Кажется, я уснул стоя. Было уже светло. Наверное, это самое ужасное из всего, что случалось здесь. Осознавать, что ты умер как в конце какого-нибудь ужастика или крипипасты, когда узнаешь, что человек, с которым ты разговаривал три минуты назад, уже неделю как мертв. В тот вечер я набрал в ванну горячей воды и, держа нож в зубах, вскрыл себе вены. Очнулся. Все в той же ванной достаточно предсказуемо. Очень холодно, не могу пошевелиться. Мертвечиной воняет. Сознание отключается. Очнулся от знакомого голоса. Он говорил, что мне не убежать отсюда. Что мертвые не умирают. Потом снова рассказывал про это место. Я не слушал. Закончил он фразой «Полежи тут, это будет твоим наказанием» и вышел из ванной. Не знаю, как долго я провел в вонючей холодной жиже, но все-таки нашел в себе силы встать. Отмыл ванную, попытался отмыть запах мертвечины, но ничего, блять, не вышло. Что удивительно, я был жив. Раны на запястье как будто никогда не было. Сегодня он появился снова. Спрашивал, усвоил ли я урок. Я ответил, что больше не буду пытаться себя убить. Весь вечер я расспрашивал его. А оказалось, что он знает обо мне все, что я сам знаю о себе. И даже самую чуточку больше. Спросил, может ли он вернуть мне руку. Эта тварь сворону усмехнулась, как будто давно ждала этого вопроса. И мне стало не по себе. Оказалось, что он может дать мне все, чего я пожелаю. Но с условием, что дав мне что-либо... Он лишит меня чего-то равноценного. Он позволил выбирать, но я не смог придумать ничего, что было бы равноценного с руки. В итоге сделка все же состоялась. Сейчас ночь. Я сижу и набираю этот текст двумя руками. А коридор в моей квартире Меряет тихими шагами тварь Готова снова оторвать мне руку Если я только попадусь ей на глаза Она будет здесь каждую ночь Но я не попадусь Я знаю, что вы Такая же часть моего ада, как и все остальное здесь Но все равно я это пишу Бессмыслица. В голове пульсируют более спутанные мысли. От моего тела до сих пор веет разложением. Не знаю, пропадет ли оно вообще. Может быть, этот текст поможет мне разобраться во всем, что произошло в эти последние три месяца. Может и нет. Но думаю... Мне станет немного легче.